Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о порядке прохождения медицинского осмотра при призыве во время мобилизации. Речь будет о медицинском осмотре военнообязанных. Почему? Потому что есть призывники, есть военнообязанные. Отделяем эти два понятия, это разные вещи. И естественно медицинский осмотр разных категорий да, призывников и военнообязанных это проводится по-разному чем этот вопрос вообще проведения этого медицинского осмотра урегулирован есть такое положение о военно-врачебной экспертизе в вооруженных силах украины вот создаются специальные вот эти вот военно-врачебные комиссии вот. И они могут быть госпитальные, гарнизонные, при военных комиссариатах. Ну, тут так написано, военные комиссариаты, а на самом деле это центры э, комплектования и социальной поддержки, по-новому, скажем так. Э -э и с чем возник этот вопрос, записать такое видео? Часто э, обращаются люди, которые уже... По сути, как скажем так, простым языком, поставлены в ружье, на передовую. Но э, они заявляют о том, что они никакого медицинского осмотра не проходили. Я в связи с этим задаю вопрос, а почему? Они говорят мне, что и в военкомате так сказали, что в военное время никакого медицинского осмотра не проводится. Это первая категория. Такие люди есть, наверное, среди даже тех зрителей, которые меня смотрят. Второе, это когда ну, люди уверены 100%, что у них есть там заболевание определенное, которое есть в списке болезней, да, как раз в этом положении, утвержденный, который, допустим, освобождает от призыва, даже в военное время, и они проходят медицинскую комиссию, являются центры комплектования целью пройти медицинскую комиссию, получить эту справку для того, чтобы покинуть страну, показать справку свежую, да. И им тоже говорят о том, что вот военное время э, у нас военно-врачебные комиссии не работают. Я вам скажу так: я не исключаю, что говорят действительно так, но это обман. Вот. Сейчас я вам покажу, где, чем урегулировано, что военно, военно обязанные люди проходят, должны проходить медицинский осмотр, даже если у нас военное положение. Итак, вот смотрим, не будем подробно останавливаться на том, что такое военно-врачебная комиссия и так далее, я тезисно... Озвучу основное, что нужно знать. Сейчас я покажу. Вот есть таблица. Пункт 1.4. Раздела 2. Первый подраздел. Общие положения. Что тут пишут? Вот Пункт 1.4. Медицинский осмотр контингентов. Вот видите, контингенты. Это вот, я говорю категории, а правильно, да, контингенты. Призывники, военно обязанные, студенты и так далее. То есть, есть несколько перечень этих контингентов. Вот они обозначены в пункте 1.2 раздела 1 этого положения и проводятся в порядке в определенном этой таблицей. И вот что нас интересует? Нас интересуют военно обязанные. Вот он пункт 10. Военно которые призываются и, приход... и проходят военно-учебные на, на учебные сборы, проверочные и специальные сборы лиц рядового и офицерского состава, призываются и проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особенный период. И вот, кто проводит э, медицинский осмотр? Написано, ВЛК, военных комиссариатов, гарнизонные и госпитальные военно-врачебные комиссии. Вот два вида военно-врачебных комиссий. То есть, если у них нет э, военно-врачебной ну, военно комиссии в, в этом центре комплектования и социальной поддержки, то значит, она есть в гарнизоне или вот госпитальные их еще называют. То есть, это значит, человек идет, ложится там, да, или находится в госпитале и проходит эту военно-врачебную комиссию. Все. То есть, видите, то есть, во время мобилизации на особенный период. Сейчас вот как раз это тот период, о котором речь. Поэтому идем дальше. Еще одно подтверждение есть. Вот, пункт 1.5. В военное время военнообязанные, ну, военнослужащие, военнообязанные, работники Вооруженных сил Украины, кроме военно-врачебных комиссий, которые здесь указаны в пункте 1.4 раздела 2 положения, проходят медицинский осмотр также в военно-врачебных эвакуационных пунктах и госпитальных базах. То есть, широкий выбор. Если вы не прошли Военно-врачебную комиссию, медицинский осмотр, да, ну правильно называть, если вы не прошли медицинский осмотр, то значит вы либо находитесь в вооруженных силах сейчас незаконно, либо там документ есть о том, что вы все-таки прошли этот э, медицинский осмотр, но получается он сфальсифицирован. Кроме того, этот справка о прохождении медицинского осмотра выдается вам также на руки. Вам тоже должны его выдать. Это написано. Давайте сейчас посмотрим. Есть порядок. Вот смотрите, отдельно в этом, в этом положении есть медицинский осмотр призывников и до призывников. Отдельно. Кому интересно, если хотите, почитайте, как это все должно проходить. Здесь все структурировано. И отдельно вот. Медицинский осмотр военнообязанных в мирное время и во время мобилизации на особенный период. Вот вам, пожалуйста, целый раздел посвящен этому вопросу. Медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению военного комиссара, военно-врачебной комиссии, военных комиссариатов. То есть военно-обязанные зависимо от категории запаса военно-учетной специальности и назначения подлежат повторному осмотру военно-врачебной комиссии. Ну, я буду сокращать ВЛК, э, военных комиссариатов. Э, кроме того, офицеры запаса подлежат повторному осмотру. Вот. И так, э, каждый военнообязанный осматривается хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, Ри, но, ла, рин, го, ла, -гам. Вот такая вот у него название. Сложно мне выговорить даже было. Стоматологом, дерматологом и по медицинским показаниям и врачами других специальностей. То есть, смотрите, если вы знаете, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем и вам выдали какую-то там повестку где-то на блокпосту, или, ну, в общем, вы идете в военный этот, комиссариат для прохождения медицинского осмотра. Берите с собой медицинскую карту. Берите с собой все там рентгеновские снимки, берите все там свои какие-то медицинские справки, чеки, все, что у вас было, все, что у вас есть, и говорите о том, что у вас есть какая-то вот, допустим, там болезнь, порог сердца, к примеру, и вы там наблюдались у врача, там и вам противопоказано то-то, то-то, направьте меня, опять же, в эту госпитальную ВЛК, они либо направят вас, либо скажут «не годен» или там дадут отсрочку, для того, чтобы это не делать. Если же, конечно, вы будете молча есть, там, говорить то, делать то, что они вас просят, подышал, там, и все, и годен, тогда, конечно, оспаривать потом будет уже сложнее. Кстати, вот эти все решения, они оформляются постановлением «годен», «не годен», «ограничено годен» и так далее. Все эти постановления, все эти решения военно-врачебных комиссий, они могут быть обжалованы в вышестоящую врачебную комиссию. Ну, допустим, военно решение военно-врачебной комиссии, комиссия, военного комиссариата может быть обжаловано в областную. Решение областной, ну, допустим, пересмотрели и все, не изменили решение, годен, да, можно обжаловать в центральную. Центральная находится в Киеве, вот. Сам, сам процесс обжалования еще можно и в судебном порядке обжаловать. Если в судебном порядке обжалуете, то можно попросить остановить, ну, к примеру, пока есть такое решение, чтобы вас не призывали, да, там, допустим, обеспечить иск тем, чтобы вас не призвали. Ну, не призывная комиссия не приняла решение о том, что вас необходимо мобилизовать и направить там в военную часть. То есть, все зависит от того от способа вашей защиты, как вы будете себя вести. Что касается момента, сейчас еще будут, сейчас скажу. Смотрите, перед осмотром военнообязанных им проводится рентгенологическая, флюорографическая Обследование, ну, обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, определяется группа крови, резус на принадлежность лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете, ЭКГ и исследование мочи. Лицам, которым больше 40 лет, обязательно проводится измерение внутри глазного давления и э, крови на сахар то есть вот такие вот нюансы имейте в виду то есть э, я сейчас в этом видео все вам не расскажу вот кроме того э, я призываю к тому чтобы вы открыли почитали посмотрели кроме того э, перед началом осмотра военный комиссариат на всех военнообязанных Получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических э, учреждений, э, на, на тех, которые пребывают на учете в указанных диспансерах, учреждениях, вытях, истории, хворобы, на лиц, которые признаны э, инвалидами, данные с органов социального обеспечения, а также медицинскую карточку амбулаторного больного, с поликлиник и медико-санитарных частей По месту проживания, работы или обучения указанные документы с ведомостями С вышеуказанных диспансеров анофицеров на и прапорщики в запаса Также личные дела Военный комиссариат до начала осмотра Подает в, для изучения в военно-врачебную комиссию Вот такие вот дела, понимаете? Есть такие люди, которые с инвалидностью есть те, которые стоят на учетах, они призваны. Я, скорее всего, уверен, что, ну, понятное дело, не сказали, испугались, может быть, еще что-то, не знали, а это все было использовано, как говорится, против вас. И, ну, может быть, кто-то сейчас, вот, допустим, служит, а знает, что он находился в учете да допустим там в том же туб диспансере или где-то то конечно же у вас появляется возможность обжаловать во-первых истребовать документы если там вообще какой-то вывод и решение это обжаловать вернуть вас так сказать в, мирное, в мирную обстановку что еще вот смотрите в военное время и во время мобилизации на особенный период Отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военно на срок до 2 месяцев. По, медич, по медицинским показаниям прода, продолжается на срок до 2 месяцев. И уже третий раз продолжается, продолжение предоставляется на такой же самый срок. То есть еще на 2 месяца. После окончания отсрочки военно обязаны осматриваются для решения вопроса о придатности, пригодности к военной службе. То есть смотрите, три раза по два месяца может продлеваться. У нас же, если мы говорим о пограничном контроле, они требуют, чтобы с исключением с воинского учета. Так как же ж вас не могут еще, вот допустим, если есть отсрочка на два месяца, то вас никак не могут исключить с, э, с воинского учета, как военно обязанного. Почему? Потому что нужно один раз прийти, второй раз прийти, третий раз прийти. И только потом будет решаться вопрос о полной непригодности. Понимаете? Это такой манипулятивный момент со стороны погранслужбы. Они требуют, чтобы был именно исключ... было исключение. Ну, странно, конечно. Ну, вот, видите, это опять же сводится к тому, что они так глубоко не изучают, не смотрят, они не обязаны это делать. Что еще важно? В случае, когда врачи, которые военно-врачебной комиссии, военного комиссариата, сложно им окончательно определить состояние здоровья военно-обязанного, он направляется на амбулаторное или стационарное, Обследование у лечебно-профилактическое учреждение Министерства охраны здоровья с подальшим осмотром военно-врачебной комиссии Военного комиссариата. Если обследование проводилось у военном лечебном учреждении, то осмотр проводится госпитальной гарнизонной военно-врачебной комиссии. Вот такой вот порядок. Вот. Ну что еще? Что еще сказать? Что еще сказать? Важно э, знать свои права. Вот о чем я. Вот о чем э, этот, по сути, канал. Я не могу вам все рассказать в этом видео. Почему? Потому что, во-первых, у каждого своя ситуация. Она может иметь индивидуальный характер. Например, вот это вид натолкнуло меня на мысль рассказать об этом. Э, э, ну, меня натолкнул один из людей, который просил персональную консультацию. Писал мне в личные сообщения, но он уже был реально призванным и он находился в госпитале с контузией, вот. И ну я ему давал консультацию относительно его дальнейшего действия. Поэтому вы тоже не стесняйтесь, если у вас есть какие-то вопросы, можете писать мне в личные сообщения по контактам, которые я указал. Такая консультация действительно будет платная, но если вы все-таки, ну и так, и тогда она будет защищена адвокатской тайной, конфиденциальной информацией и все такое. Если вам, в принципе, нечего скрывать и у вас там какой-то уточняющий вопрос, вы не разобрались, то вы можете написать его в комментариях. Я всегда отвечаю, перед этим сам проверяю, смотрю, что написано в порядке, для того, чтобы тоже ответить профессионально. То есть, ничем, по сути, подход мой э, к консультированию отличаться не будет. Что в комментариях, что в личных сообщениях, одинаково. Поэтому не стесняйтесь, пишите свои вопросы. Ну, для этого я и создал этот канал, для того, чтобы давать по мере моей возможности такие консультации. Лайк приветствуется, репост приветствуется, подписка. Подписчиков у меня не так уж и много, но э, это связано с тем, что да, конечно, хотелось бы больше, но я всегда записываю видео не на те темы, которые набирают популярность э и просмотры, знаете, не хочу сыграть на каких-то ваших эмоциях, а конкретные, прикладные, то, что можно применить. Вы можете вот прям сохранять себе как, в, ну, знаете, как выписку, заведите себе какой-то плейлист, куда вы будете сохранять эти нормативно-правовые акты или просто копируйте ссылку на я всегда пишу ссылку на нормативно-правовой документ вместе с вами мы его вот разбираем я записываю экран и мы проходимся по важным моментам в каждом из нормативных актов поэтому имейте в виду вот всего вам хорошего всего доброго до свидания